Биоэнергомассажер FoHo – это уникальная, комфортная методика физиотерапии для поддержания здоровья и профилактики заболеваний. Она безопасна, эффективна, комплексна, удобна, проста и легка в освоении. Биоэнергомассажер может применяться как в домашних условиях. Так и в специализированных кабинетах и представляет собой идеальный инструмент по продвижению методов поддержания здоровья. Обратите внимание, в следующих ситуациях перед сеансом необходимо проконсультироваться со специалистом. Первое злокачественные опухоли. Второе сильная дисфункция сердца, легких и почек, наличие кардиостимулятора, стентирование и шунтирование сердца перенесенные операции 3 сильная гипертония кровяное давление более 160 на 110 4 острые инфекционные заболевания заболевания сопровождающиеся кровотечениями или склонность к кровотечениям пятое, ломкость костей наличие в теле инородных предметов таких как силикон металлические штифты и пластины шестое менструальный период беременность Седьмое. Дети младше 12 лет, люди преклонного возраста, переутомление, сильный голод, полчаса после обильного приема пищи, а также после употребления алкоголя. Демонстрации массажной техники с применением биоэнергомассажера ФОХОУ. Первый шаг. Наносим массажный гель. Нанесите достаточное количество массажного геля на всю поверхность спины и область подмышек. Массажными расслабляющими движениями наносим гель равномерно по всей площади спины и подмышек. Второй шаг – проработка заднесрединного канала. Движение начинается от точки даджи, заканчивается в области точек хуан тяо. Устанавливаем интенсивность биоэнергомассажера, в рамках 16 единиц для женщин, 18 единиц для мужчин. ГОБЕЙ ПИНККУА, При необходимости интенсивность можно повысить. 操作者, Первую руку помещаем в область точки ДА вторая рука следует за ней. 手掌貼时, 向下, 云术推至, 长墙, 滑下, 滑下, Руки плотно прилегают к телу и плавно передвигаются к точке, Чан где разводятся и перемещаются в область точек Хунтяо. Фиксируем руки в область точки Хуан -тяо на 10 секунд. После чего соединяем большие пальцы рук вместе и отрываем их от тела. Данный шаг выполняется 8 раз для женщин, 9 раз для мужчин. Третий шаг – проработка энергетического канала мочевого пузыря. Движение начинается с двух сторон от точки даджи, заканчивается в области точек Баляо. Начинаем движение с двух сторон от точки даджи. Пальцы соединены вместе, руки двигаются с двух сторон вдоль позвоночника. Ладони плотно прилегают к телу, скорость движения медленная. Останавливаем руки в области точек Баляо, фиксируем их в таком положении на 10 секунд. Соединяем большие пальцы рук вместе, отрываем руки от тела. 露子重褪, 男九次, Данный шаг повторяется девять раз для мужчин, восемь раз для женщин. и Четвертый шаг. Проработка энергетических каналов Ло. 大椎两次, Движение начинается с двух сторон от точки Да Заканчивается в области точек Хонтяо. 直转. Обе руки начинают движение с двух сторон от точки до вдоль по энергетическому каналу мочевого пузыря. По внешним границам лопаток руки перемещаются в область подмышек, где расположена биологически активная точка Цит Цюань. Фиксируем руки в этой области на 10 секунд, затем Отрываем от тела. Продолжаем прорабатывать следующую область, покрывая массажными движениями всю спину без пробелов. Переходим к третьей области расположенной На талии по ходу опоясывающего энергетического канала выполняем 9 движений Руки перемещаются в область точки баляо, Затем разводятся в стороны в область точек Хуань где они фиксируются на 10 секунд. Затем большие пальцы рук соединяются вместе и отрываются от тела. Это один шаг. Он выполняется три раза и для женщин, и для мужчин. Пятый шаг. Фиксированная проработка заднесрединного канала. Одна рука помещается в область точки вторая рука помещается в область точки Даджи. Плавно повышаем интенсивность до максимальной по ощущениям человека, проходящего процедуру. Фиксируем руки в таком положении на одну минуту. Резко снижаем интенсивность до исходной. 在大追处的时候, 90度, разворачиваем руку, находящуюся на точке доджи на 90 градусов и перемещаем вниз. В область поясницы. 第六度, Шестой шаг. Фиксированная проработка опоясывающего энергетического канала. Обе руки помещаются вблизи точки Мин Мэй. Постепенно повышаем интенсивность до максимальной по ощущениям человека проходящего процедуру. Фиксируем руки в таком положении на 60 секунд. Резко снижаем интенсивность до 18 единиц. Соединяем руки вместе, после чего отрываем их от тела. Седьмой шаг ⁇ фиксированная проработка точек Ченфу. Наносим достаточное количество массажного геля в область точек чэнфу. Обе руки плотно прилегают к точкам чэнфу. Немного перемещаем их вверх. Подтягиваем их вверх по направлению к ягодицам. Плавно повышаем интенсивность до максимальной по ощущениям человека проходящего процедуру. Фиксируем руки в таком положении на одну минуту. Затем снижаем резко интенсивность до 18 единиц. Соединяем большие пальцы рук вместе, отрываем руки от тела. Восьмой шаг. Выведение патогенного фактора ветра путем воздействия на соответствующие биологически активные точки. Движение начинается... С двух сторон от точки до джи. Гай, тянь, джи Сначала помещаются пальцы рук, затем прижимаются ладони к точкам тяньдин Указательные пальцы рук соединяются вместе на 3 секунды, Дуан, кай, затем разъединяются на 5 секунд ци, фан, фу, Данные действия повторяем 5 раз Обе руки спускаются вниз, следуя по энергетическому каналу мочевого пузыря. По нижним границам лопаток руки перемещаются в область подмышек. Фиксируются в области точек Ци Чуань на одну минуту просим человека проходящего процедуру перенести руки вперед и развести пальцы рук в стороны плотно прилегая руками к телу перемещаемся на точке бинал фиксируемых в таком положении на полминуты <тит> <-у> -и <-зо> Плотно прилегая к телу, перемещаем руки в область точек ЧУЧИ, фиксируем их в таком положении на одну минуту. -ши -ши -ли, -ли <-зо> Плотно прилегая к телу, перемещаем руки ниже в область точки ШОУСАНЛИ, где мы фиксируем их на полминуты. Плотно прилегая к телу, перемещаем руки в область точки Нэй -гуань, фиксируем их в таком положении на пол одну минуту. Минуту. минуту. Перемещаем руки вниз, охватывая запястье, прорабатываем туч точки Шен Мэнь, Тай Юэнь на протяжении полминуты Перемещаем руки ниже, захватываем точки хоу-си, хо гу прорабатываем их на протяжении одной минуты Снижаем интенсивность до 16 единиц И начиная с больших пальцев рук Прорабатываем каждый палец по отдельности на протяжении трех секунд. 同时组个与手指. Каждый палец прорабатывается отдельно массажными движениями по направлению вниз. Девятый шаг – нанесение энергетического бальзама. 这样能量吗? Равномерно наносим энергетический бальзам по всей поверхности спины. Особенное внимание уделите точкам даджи, валяо и другим местам, которые вызывают ощущение дискомфорта и боли. Мягкими массажными движениями по часовой стрелке нанесите энергетический бальзам по всей поверхности спины. После нанесения энергетического бальзама наносится пищевая пленка. Оставляем ее на 30-60 минут. Массаж закончен. Предупреждаем человека, проходящего процедуру, о возможности реакции на улучшение. После выполнения массажа с применением биоэнергомассажера, эффективность и усвоение пероральной продукции фохол удваивается. Фохо, Тихохохо, Нида Чахминдаш. Фохо, ваш домашний физиотерапевт.